Вот так я включил воду. Хотел помыть после нашего ремонта. Я просто в ахуя. как можно пить эту воду. Даже трубка забилась в грязи. И это у нас так натуре делают. Но так над, над нами издеваются.